Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную имперацию на Украине. В населенном пункте Апостолов Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины уничтожены до 200 человек личного состава, 9 артиллерийских орудий и военная техника. В результате огневого поражения российской артиллерии, боевых позиций националистического формирования Донбасс в районе населенного пункта Верхнекаменской Донецкой Народной Республики Ликвидированы более 60 боевиков. В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной Республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 12 пунктов управления, 4 склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, в районах населенных пунктов Никоноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226 районах. В рамках контрбатарейной борьбы подавлен три взвода реактивных систем Залпового огня Град в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок 100 С, 10 артиллерийских взводов орудием СТА-Б, 24 артиллерийских взвода Гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов «Звановка», «Поросковиевка», «Опытная», «Веселая», «Раздоловка», «Бахмутская», «Водяное», «Георгиевка», Часов Яр, «Серебрянка» и «Камышеваха» Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов «Топольская», «Дмитровка», Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие проходы Харьковской области, Терновые Поды, Калиновка Николаевской области, Цурюпинская Херсонская области, Харцинск и Горловка Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машин. 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.